I think the girls with their nails всем здорово ребят на ну, что у нас сегодня обзор утренний обзорчик акция именно утренний после вчерашней монополии а, в общем поехали посмотрим что тут есть на русском сервере на остальных я думаю, многие из вас посмотрели, но, наверное, не на всех серваках. А, нифига себе, нифига себе, а на русском сервере что делается? Лисицу начали продавать целую за полпака и три карты. Я говорю, сейчас донатить вообще бессмысленно. Оно все дешевеет. Сегодня ты выкидываешь 100 баксов, завтра это 10. Но... Это бред. Набор изобилия назвали а Ну-ка еще разгляну. Да, так Временный набор изобилия 1 Да ты шо 666 камней А сравма. Так, что тут еще интересно Набор изобилия 2 3 монетки, 70 пыльцы Ну нифига себе 4 400 пыльцы Интересно, кто-то это покупает На русском сервере еще? ну Реально, это бред. Так, 1 плюс 1, никакой халявы нет. Халявы нет. Поехали на немецкий сервер. Там всегда есть халява. На немке, как всегда. Так, нам сегодня здесь еще битву гильлей проходить. Блин, я вчера Мэри завтыкал забрать. Заговорился. Начал делать серваки. И завтыкал. Так, поехали сюда. Чик. О, ничего себе! Борил факс. Бориал факс, у нас одна сумочка от Борил факс, ребята. Одна сумка Борил факса. Интересно, интересно. Так, это я вчера забрал. Это у нас то же самое. Так, тут надо нажать. Ой, отлично. Только зачем мне оно, не знаю. Так, кагашки получили. И того забираем. Бум! А места не хватает, как всегда. Это все эти наймы. Сейчас мы кого-то качнем по берегу. У меня землеройка не прокачена. Нифига себе. Я думаю, что что-то не так. Мы волны тащим хреново. Оказывается, у нас весь вопрос землеройки. Сейчас мы землеройку прокачаем. Так, и чик. Вот так вот. Вот так вот. Изи просто. Интересно, сколько. 1, 2, 10, 30. Чик 2. Все-таки два осколка. Ну, даже два осколка это все равно халявные осколки. Иван Драча. Так, Бори Алфакс, понятно. С Бори Алфакс мы разобрались с вами. Так, что-то у меня по квастикам самцов надо докопить. Так, может я кому-то могу пятерку влепить. Оу, oh, щит. Пятый разброс. Да ты что? Я потом за рекламу просмотрю еще 150 самого, 450 самого, считайте на халяву. Изично просто. Такс. Иван Драчо. И Бурел Факс постепенно собираются. Так, что я хотел... Еще не проснулся. Уже что-то хочу. Смотрите, как ресурсы здесь копятся красиво. А хотел я, ребятушки, посмотреть, когда у нас сегодня здесь форты. Через 10 часов. До вечером. Хорошо. Что у нас по битве Гилли? Первое место. Кстати, кто играет на немецком сервере залетайте к нам castle Clash Rip называется гильдия 43 человека 43 55 такс это однозначно заберем а, чем у меня по ресурсам кашки есть блин ну надо прокачать надо драча прокачать. Нет, а что-то я обвернул. Столько не надо тратить. Я думаю, что у нас землеройка что-то как-то слабовато бьет. Так, еще надо немножко. Ну, поехали. Я надеюсь этого уже хватит. Отлично. 10-10 есть. Почти 65к. Нифига себе, что у нас сегодня найм есть x10. Не на такое я не буду подписываться. Так, мы с вами в прошлый раз прошли, кстати, очень даже успешно. Нуба героями АД. А, а, а, Б, а, с, а, Д. Давайте еще сейчас попробуем. Может с такой землеройкой будет попроще. Конечно, героям надо делать эволюцию, потому что дамага, как видите, очень не хватает. Но я вам скажу так, землеройка реально тащит. Конечно, они больше заряжают. И стрелка надо эволюцию сделать. С Атлантом печально. АЕ волна, ребятушки. Самое главное, чтобы Атланты не включались. Но этого у нас не получается пока что так. Нас немножко поддамажили. АЕ4. Нету у нас отхила. Ну, у нас розочка будет держаться, если что, до последнего землеройка еще есть. Так, ну сейчас, наверное, у нас гарпия тут жахнет. Ой, хорош, хорош, хорош. Куда, блядь, нахуй? А ну без давай жги их. Огонь, ребятушки. Так, это у нас этот противный демон, который бьет. Так, не давайте ему заряжаться. Ну, блядь, давай нахер. Тащи. Тащи, я сказал. Просто изи, ребятушки. Ае, волна пройдена. Ну, героями. Мы так скоро едок, а дойдем. Так, отлично. Ну, это вообще изи просто. Кайф. Не зря я утром сюда зашел. Хорошо, киюшки. Что там нам никаких плюх не положено. Зашлы, бились короче. Поехали дальше. Поехали, чекнем английский сервер. Так, что тут у нас free shopping spree free 3 accumulation pack а, скины у кстати надо посмотреть если у меня скин так арктика и дракон да я смотрю а не этом она на основном думал на твинке так арктика и дракон сейчас посмотрим ну посмотрите как здесь накопление барт лис просто жесть вот это дикие накопления, да? Тут просто назвали скромно New Months Pack. Плюшки в разы круче. Так, а что по таким плюхам? Эк, пиратик. Кстати, давненько здесь уже пираты не меняли. Так островок, билдпак посмотрим, что тут, может, что-то обновили Не, все тоже все тоже, к сожалению Три of Choice ну, такое ну, все-таки я показывался Сакин, Сакин или как там Сякины Сундуки сякины круче Один плюс 1, шоппинг спри Ого, нифига себе, на столках Хватайка, да ты что Чик плюс два Камешка И хватайка есть Да ты что, 5 токенов Да, это, это огонь Акции На английском сервере хорошие Так, поехали, посмотрим. Сякины, скины. Да, дракона мне, кстати, не хватает. И причем его маловато вообще будет. Арктики у нас хватает. Окей, доберем, значит. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Как видите... Немка тащит. Всем удачи, всем пока.